Многие, которые э, здесь не отсутствуют сейчас, ну, в малом числе, это да, прославимый Бога здесь. И я бы хотел, открывая наше служение, э, поделиться с пару слов о том, о характеристике Бога нашего. И, знаете, мы всегда стремимся, не обязательно в, в, в христианском обществе, и даже в мире, да, люди всегда стремятся, чтобы иметь а, хорошую а, характеристику, хороший, как бы, характер и так далее, для, для, чтобы быть честным, да, чтобы быть постоятельным и, и так далее. И, знаете, здесь я хочу прочесть а, для нас определенные характеристики Бога, которые для многих из нас, а, оно, оно известно но оно подчеркивает определенные а, вещи, которые важны для нас или стремиться к этому. А, открывая, будем, это псал, Псалом 102. И здесь а, с третьего стиха мы прочитаем. «Он, про, а, он про, а, прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами» насыщает благими желания Твои, обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал путь свой Моисею, сына Израилем. Дела свои, щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Но по беззаконию нашим сотворил... Но а, не по, по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господня к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящийся Его. Мы видим здесь, что это больш... характеристика Бога нашего. Это здесь есть, что Он есть великий милостив Господь, милостив же Господь во век» к тем, боящимся его. Мы видим здесь вот эта характеристика, которая порой, она нужна для нас. Она нужна, чтобы мы, христиане, э, и формировали в себе вот эту милость, вот эту которая, любовь, которую он изливает всем людям. Эту, вот это он, он хочет от нас. Но как мы, христиане, можем достигнуть этого только посредство того, с кем мы общаемся. Да? Мы общаемся с Богом, мы, естественно, мы общаемся с Иисусом Христом, мы уверили в Его который пострадал и только посредством него имея это близкость, имея это общение с ним мы сможем приобрести вот эти характеристики потому что знаете как в мире говорить, с кем с кем человек поведется того и наберется знаете, и как Библия даже говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы, и так и для нас она работает в обратную сторону, не только негативно, но и в позитивной стороне, когда мы общаемся с человеком, который имеет хорошее влияние на нас э, и, и действительно мотивирует нас какие то э, сдвигами или какие то чтобы внутри что-то менялось, она происходит, когда мы постоянно общаемся с этим человеком. Знаешь, Иисус Христос, Он есть опечаток Христа, потому что Он сказал, никто не может прийти, не может, никто не может познать Бога, как, как не познавший меня. Они должны прийти первым к Иисусу Христу, и они посредством этого они познают Бога. И, знаете, наш характер меняется посредством того, когда наша близость, посредством нашей близости с Ним и э, я бы хотел прочесть еще одно место, это будет э, Римлянам, Римлянам 8 глава, и 29 стих, здесь такие интересные слова говорит, «Ибо кого Он предузнал, тем и предупределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». И здесь мы видим, что... Он нас избрал. Кому Он дал эту возможность быть подобному Иисусу Христу, Сыну Своему? Подобному образу Сыну Своего? То есть вот эта характеристика, которую сам Иисус Христос имел, и Он показывал людям здесь на земле, мы сами посредством Его избрания, посредством Его предопределения для нашей жизни, мы приобретаем вот этот... Характер, мы становимся более подобны Иисусу Христу. И как Иоанна говорит в 15 главе, в 5 стихе, он говорит, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего». И вкратце мы видим здесь в том, что наше отношение с Иисусом Христом, она зависит от нашего близости с Ним. Закон, она человека не меняет, она может менять человека только поверхности, но отношение, которые мы имеем с Иисусом Христом, она действительно меняет нас. Потому что закон, Он, как написано, есть где-то водитель к Христу. И когда мы пришли и встретились с Христом и, и выявляем это отношение с Ним, и, и, и формируем вот эту близость с Ним, постоянство с Ним, тогда. Мы переживаем и мы приобретаем вот эту характеристику Христова. И в этот в это воскресный день я бы хотел призвать каждого из нас, чтобы мы вникли в себя, где мы должны работать над собой, где наш характер, он должен изменяться в более в подобный характер Иисуса Христа, это не просто какой-то какой э, имидж, который, который мы просто можем увидеть, но это действительно, который мы должны в себе э, принять и пережить посредством близости Иисуса Христа. Потому что, знаете, э, как мы можем читать Слово Божие, и много бывает непонятного для нас, но когда мы постоянно пребываем в Нем, она становится Дух Святой открывает, Иисус, он, он открывает нам и начинает более более быть понятно. Если скажем, что я, я остановлюсь, потому что я не понимаю, это не дает нам повода тому, чтобы нам остановиться, но мы должны быть, Иисус призывает, и Бог хочет, чтобы мы были постоянны, постоянны в Его слове. И посредством, имея это отношение, эту близость с Ним, в молитве, в слове Его, мы приобретаем и мы познаем Его. Потому что сама вот эта путь, который в жизни нас, мы Никогда не сможем прийти к полному познанию Бога. Но вот этот путь это есть то, что а, есть ценность для нас. Это есть то, что мы а, а, должны переживать. И это то, что нас дви движет ежедневно к нашему Богу. Да, прославится Господь, в этом служении мы будем идти к молитве. Аминь.